интересует прибыльный пассивный заработок вложить 1000 долларов один раз и получать стабильный доход 100 долларов ежемесячно на зарядке автомобилей Теперь это возможно! Начните умножать свои деньги вместе с «Автоэнтерпрайз». Ведь только мы установим, настроим и сделаем вашу зарядную станцию настоящим источником чистого дохода. Сразу после установки вашу станцию увидят все владельцы электрокаров, которые и будут вашим источником чистого заработка. Смотрите детали на сайте.